Аж тоже колбасит, когда ты пора ну, смотришь. А я там как-то. Ну, не знаю. Она могла бы сейчас показать? Как я музыку слышу? Ну, как как ты танцуешь? Под музыку за рулям. Борода зажигает города. Смотри сюда. Друзья, всем привет. Меня зовут Любомир Борода. Это мой канал. Меня снова пригласили на телеканал Николаев продолжить тему в прямом эфире про бородачей. Сегодня попробуем поговорить про барбершопы в Украине. Возможно, затронем тему каких-нибудь укладочных всяких средств, косметики для бороды. Может быть, про тактическую бороду немножко поговорим, про само понятие. Ну и, наверное, про какие-нибудь клубы бородачей в мире. Как-то так думаю этим жить. Надо бесконечно надо работать над этим. Ну, есть, это не просто купить камеру и там, начать что-то снимать. А, ну, Пару дней назад на моем канале вышла передача, ролик, который называется ⁇ Один день с Яной Беляевой ⁇ вот наверное некоторые из вас видели, возможно кто-то решил то, что зачем смотреть это наверное неинтересно. Так вот друзья, я вам скажу это дичайше интересно да там 37 минут, но 37 минут сделано, смонтировано как бы в таком формате в таком, в таком жанре, что это смотреть интересно. картинка меняется часто. Яна очень прикольный человек, она дизайнер, она молодая, интересная девушка с юмором и соответственно это зайдет на ура. Вот, так что обязательно, если не смотрели, посмотрите, и мне будет приятно, и я не будет приятно, и вам будет приятно. А можешь, значит, что сделать? Как будто ты выходишь из машины, короче, идешь в магазин. Ага. Не могу просто ее обойти. Ну ты просто вот от нее, да, обходишь и идешь. Так что мы идем в магазин? Да. Заходим. Вот он, магазин. Может мой, а может наш, даже лучше сказать. Наш семейный магазин Геляева. Так, твою личную страницу как мне найти, потому что если это я не могу понять. Моя личная либо мир борода. А, вот, все, есть. Сегодня проходит совместная тренировка, спарринг, сессия, к нам в гости приехал в клуб «Тигренок» из Одессы, клуб. А в гости к нашему клубу Фортис. И вот целый день сегодня ребята тренируются, спаррингуется, обмениваются опытом. Помнится, как-то зимой в одном из влогов я рассказывал о том, что на новую, ой, на обычную укрпочту очень трудно попасть. А мне постоянно приходится отправлять посылки. Вот, и я показывал сюжет, как невозможно просто с первого раза попасть на укрпочту и что-то что отправить. И сейчас, кстати, ситуация поменялась. Вот, уже давно обратил на это внимание. Я не знаю, что они сделали, но сейчас.. Отдельное окно для отправки посылок, бандероли различных отправлений, и все это очень быстро. Я практически каждый день стал ходить на почту и без заморочек все это дело отправлять. Поэтому вот какая-то реформа у них все-таки произошла. Кипр город Вот и все. Все кончилось. Друзья, вернемся до студии, как и обещали. Розпочинаем разговор с нашим ранковым гостем. Член бородани Бороданев сегодня нас заветает. Любомир Борода, доброе утро вам. Доброе утро. А, вторая наша встреча. А сразу не могу... ну, вот Вы, наверное, знаете, видели барбершоп, чем отличается. У него крутится такой цилиндр mm -hmm. трехцветный. Там синий цвет, красный цвет и белый цвет. Это как раз пошло после процедуры кровопускания. То есть это синий цвет, это вены, красный цвет, это кровь, а белый цвет, это чистота и стерильность. Инсайдерскую информацию предоставить mm -hmm. у нас... В центре Николаева скоро будет фризер номер два, и это будет не просто барбершоп, это будет школа барберов. Uh -huh. То есть фрезер занимается тем, то, что он обучает барберов. Это опять же вопрос о барбершопах, да? потому что барбершопов из-за того, что это модно, понатыкали очень много по всей Украине, и появился дефицит в мастерах. Здесь будет новый фризер в Николаеве. Дима приехал как раз... Да, короче, мы сняли вывеску, здесь был штрих, салон красоты. Эту вывеску сняли, здесь зашьют все деревом. Будет здесь логотипчик, фризер черный. А там будет большая надпись уже фризер, неоновая, чтобы красиво светилось. А, в принципе, мне нравятся вот эти вот штуки, мы просто обновим по цвету. Рулеты коричневые, следственно, я решил оконные рамы либо в черный, либо в коричневый покрасить. Вот, а плитка нормальная, просто оставим ее такую, какая она есть. Там будет... Барбершоп да, или все-таки школы? Здесь будет фризер, барбершоп, просто будет кабинеты, где можно будет именно отдельно еще заниматься. Делать именно чисто школу не, не, не из-за того, что когда ребята будут преподавать, а им нужно будет и параллельно стричь, и не всегда можно будет мастера вытягивать. Так он работает, пошел там, посмотрел, ага. что там кто стрижет, что делает, откорректировал. Но обучать здесь будет. Да. Mm -hmm. ну, здесь просто место побольше. Здесь 100 с чем-то квадратных метров и очень много маленьких помещений mm -hmm. вот. ну, Мы решили, как в английских, парикмахерских сделать э, чисто кабинетами. У каждого там чуть ли не свой. Но в основном зале три кресла будет. Круто. Вот. Ну, ну, прикольно, на самом деле такое тихо, уютное место. Не хотелось там, знаешь, прямо на советское с витражом каким-то делать. Повесим вот тут место лампа. И, в принципе, два окна. Думаю, что видно будет хорошо. Вам нравится спарринг-сессия? В Одессе, да, в Николаеве. А почему в Николаеве не нравится? Потому что в Николаеве это не другой город. Нет, не все. Вам нравится путешествовать, да? Ага. Вы лягушки путешествуете? Да. Паша, а часто будут такие? Я, Штур. я, Штур. Думаю, я да? думаю, как можно чаще делать. Это очень круто. Поднимает уровень спортсменов. У них крутые спортсмены, у нас но будет на постоянной основе теперь. Когда будут свободные выходные, будем пытаться говорить. Они были неисправного оружия, они не были ни ранены, ни убиты. Что не скажешь о гладко выбритых. Они стали исследовать дальше, и их исследования показывают то, что человек, который систематически отращивает городу, у него повышенный уровень тестостерона, что стимулирует как бы, гормональную систему. И эти люди, они более четко могут вести себя в каких-то стрессовых ситуациях, быстрее находить правильное решение вот в таких ситуациях. Раз я не стал уже ставить в студии камеру что-то там немножко заволновался, и времени особо не было. Но все равно переживал, как и в прошлый раз, знаете, какой-то небольшой мандраж. Но вроде получилось неплохо. Спасибо большое сегодня за позитивный разговор. Как всегда, получилось все на позитиве. Ждем еще в гости, друзья. Ну, а те, кто отращивают бороду, конечно же, помните, что уход за ней тоже нужен. Решил записать сегодня туториал с использованием двух камер. У вот есть еще одна такая камера, это Xiaomi, вот, мы ее дочке подарили, она сейчас тоже стала снимать свои ролики. Вот. Ну а пока дочка не снимает, я... Единственное, что в этой камере хреново, то что здесь нет экранчика и не всегда понятно, как ты снимаешь, что ты снимаешь. Что больше всего понравилось? куми Выиграл кого-то? я я, если честно, вот так вот эти все сториз, я не знаю, что... Можешь мне сказать Класс. Скажи, смотрите, кто ко мне пришел. Смотрите, кто ко мне пришел. мир Борода, привет. Всем привет. Как вы, думаете, как вы думаете, что мы сегодня здесь делаем? Вот я принимаю сейчас от вас варианты ответа. Что мы сегодня снимаем? смотри, сейчас получится. Тебе нравится заниматься? Да. А какой тебе больше всего нравится удар? Любой. Любой? А самый любимый тренер у тебя какой? А? Тренер какой любимый? Все. А? Все. Все тренера? А, -а, -а. а какой то лагерь помнишь, в котором вы были с клубом? Грибаковка, карбаты и еще одна и А что больше понравилось? какой пояс хочешь чтобы у тебя был черный будешь стараться okay. классно а на соревнованиях боишься выступать uh -uh. а выступал okay.